Всем привет! Сегодня по многочисленным просьбам подписчиков мы построим ховер кар. А сейчас я вас прошу поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Перед тем как начать туториал, давайте посмотрим на что он способен. У него есть механика ховера. У него наклоняются ховеры. Во время движения вперед они наклоняются назад. И наоборот. Он может подниматься вверх и опускаться вниз. Один игрок решил прокатнуться на моем ховеркаре, и я ему устроил аттракцион. А сейчас давайте еще немного посмотрим наши приключения. здесь подписчик построил мини-город mm, от моего ховара ничего не осталось Да что тут написано? Взорвать надо? Ну ладно, сейчас... чё -то не взрывается. А ка подальше... Ну что не взрывается? Время туториала. Начнем строить с механизма. Под этим металлическим блоком, который мы сейчас поставили, ставим титановый блок. Под ним ставим мотор. Немного задвигаем в мотор Теперь будем использовать золотые блоки Строим как показано на видео Но если у вас их нет Попробуйте использовать титановые Делаем вот так Наверху у нас будет машинка. Ну пока просто ставим пластиковый блок и немного его масштабируем. Здесь ставим кресло водителя. Включаем у всего этого прозрачность. Это у нас механизм. Пока что я поставлю на 75%. Выделяем весь механизм, кроме титанового блока, и отключаем у них коллизию. Обязательно сохраняем и обязательно заново загружаем. Теперь отключаем фиксацию и можем проверять. Как видите, когда мы едем, мы наклоняемся. Когда останавливаемся, тоже наклоняемся. У нас получилась механика ховара. Идем дальше. Сейчас будем строить ховары. Делать для них наклонность и также частицы. После того, как мы сделали такие ховеры, как показано на видео, ставим по два сервоприлода и удаляем нижние. Так нужно сделать с каждым ховером. Ховеры немного отодвигаем от платформы с креслом. Теперь верхнюю часть сервопривода привязываем к платформе с креслом. Делаем это как показано на видео. На отвертке нажимаем collect all, включающий момент у сервопривода ставим на максимум, скорость на 3. Теперь выделяем два правых сервопривода и у них ставим обратное вращение. Сервоприводы привязываем на клавиши. Left ставим на клавишу S, а Arigust ставим на V. Также делаем с передними сервоприводами. Теперь выделяем эти сервоприводы с опорами, отключаем у них коллизию, и пока что прозрачность ставим на 50%. Сохраняем, заново загружаем и проверяем. Как видите, когда мы едем вперед, то ховры наклоняются назад. Когда мы едем назад, то ховры наклоняются вперед. Все правильно. У передних сервоприлов угол наклона ставим на 20 градусов. На рулетке ставим масштаб на 0.2 и ховер поднимаем на максимум вверх. Внизу ставим плоское колесо и обратно задвигаем ховер. Здесь строим частицы. Я их буду строить из неона и вам тоже рекомендую. Их будем рассказывать в голубой и белые цвета. У колеса ставим настройки прозрачно на сто процентов, включающий момент на максимум, а скорость оставляем на пятьдесят. Здесь ставим пластиковый блок и в нем закрываем все частицы. У него ставим прозрачность на 100%. Это нужно, чтобы частицы не развалились. И отключаем коллизию. Теперь выделяем все эти частицы и у них тоже нужно отключить коллизию. После этого пластик снова задвигаем в частицы. Так нужно сделать со всех сторон. После этого сзади ставим кнопку, к ней все привязывается. Сохраняем, заново загружаем и можем проверять. Нажимаем на заднюю кнопку и у нас начинают закручиться частицы. У меня на колесах стоит скорость 5, но потом я понял, что 50 гораздо красивее. Вы меня очень просили и я решил вам показать, как построить декор. Чтобы вам не было очень сложно, мы сделаем простой декор. Сейчас начинаем строить руль. Вот такой он получился, сейчас будем строить машинку. Такой корпус у нас получился. Спереди добавим стекло. Вокруг него сделаем рамку. Сделаем зеркала. Точно такой же с другой стороны. Теперь будем декорировать переднюю часть и заднюю. Также добавим немного красоты ховаром. Для красоты добавим немного неона. Вот такой хоуэрка у нас получился. Наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Геймс. Всем пока.